Добрый день, уважаемые коллеги. Вчера, когда мы с Владимиром обсуждали сегодняшнюю встречу, он напомнил, что еще не было случая, чтобы президент приезжал в Белый дом в связи с отставкой правительства. Но это и понятно, потому что предыдущие мероприятия подобного рода были связаны с какими-то сложностями, конфликтами какими-то трудностями. То, что происходит сейчас, это практически плановое мероприятие. Разумеется, возникает вопрос, зачем нужно было это делать и нужно ли было это делать вообще за три недели до выборов президента Российской Федерации. Для этого есть, по крайней мере, две причины. Первая политическая. И вторая – административно-организационная. Политическая причина заключается в том, что в моем положении действующего президента и одновременно кандидата в президенты России, я могу, а значит считаю обязан, познакомить общественность России с тем человеком, которого буду предлагать в качестве председателя правительства Российской Федерации. Я могу это сделать. Значит, должен. Вы знаете, не хуже меня, что значит в нашей стране должность председателя правительства Российской Федерации. Я уже не говорю о том, что по Конституции это второй человек в стране. Кроме того, вы знаете, что в ежегодном послании Федеральному собранию в прошлом году я фактически не просто дал понятно, а практически заявил о том, что вопросы подобного рода будут мною решаться в ходе консультаций с парламентским большинством. Это тоже потребует и определенных усилий, это может внести какие-то элементы неопределенности, и это потребует дополнительного времени. Вот теперь, когда мы подошли к временным параметрам, мы подобрались ко второй причине административно организационно. Если мы взглянем с вами в Конституцию в России, то увидим, что правительство, которое слагает в себя полномочия перед вновь избранным президентом, уходит, а вновь назначаемое правительство в соответствии с конституционными сроками, может состояться только в начале июня текущего года. И это накладывает дополнительные сложности в этот процесс, потому что мы с вами занимаемся решением вопросов административной реформы, реформирования самого правительства. Правительство само это пытается делать уже в течение достаточно длительного времени, почти полтора года. Кстати сказать, думаю, что мы с вами здесь, конечно, подзатянули этот процесс. Но если иметь в виду, что мы собираемся довести это до конца, а правительство этим активно занимается в последнее время, то это значит, что до июня текущего года правительство будет как бы подвешено дважды. Первое самим фактом назначаемости, и второе тем, что все это будет находиться в состоянии реформирования. Руководители Министерства ведомств не будут знать. Как, где, в каком качестве они будут продолжать работать дальше. Думаю, вы со мной согласитесь, что говорить об эффективности работы в течение полугода вряд ли представляется возможным. Именно исходя из этих соображений, я и принял решение об отставке правительства перед выборами.